Наконец-то я выбрался на воду, на открытую воду. Сегодня будем ловить карася и возможно красноперку. То есть изначально планирую ловить, конечно, карася, но если будет попадаться она, тем более говорят, что в этих местах красноперка достаточно большая сейчас. То есть крупная. Вот. Я, честно говоря, уже очень скучно за такой рыбалкой. Ну, не знаю, ностальгия замучила. Ловить буду на красного червя. Возможно, опарчь, если это будет красноперка. И взял себе еще манку. Думаю, сделаю себе манку-болтушку. Ну, и попробую еще и на нее. Но это если уже крайнем случае, если клевать не будет. Ну, вот. Э -э Удилище у меня одно 4-метровое, другое 6-метровое. И с боковым кивком тоже 4-метровое. Я себе сделал такой прогал. он там поставил два тростника для того чтобы бы мусор в эту оболонку не заходил вот сейчас буду кормиться раскладывать снасти и обязательно включусь пользоваться покупную сухую прикормку карась чеснок то есть запах у нее честно такой термоядерный реально настолько чесночный что ж блин ну, я не знаю карась должен в принципе сходить с ума Но, лично говоря аж, аж в голову бьет от этого запаха настолько он острый и Натуральный. Посмотрим, как будет сегодня она работать. Первая красноперочка. сбить как червя посмотрим на ее реакцию может покрупнее экземпляры подойдут сегодня конечно плохо что такой ветерок достаточно прохладный и сильный но я так Большая какая-то, посмыкла-посмыкла, отпустила, крупная, уже взяла и повела. Во. вот это уже более интересное. Смотрите, какая красавица. Вот это я понимаю. Я думаю, сейчас еще крупнее подойдет. Будем стоять, ждать. Пароша, конечно, потрепали. Сейчас еще одного наживлю. Парыш у меня этот уже живет, сколько, на недели-две. Такой долгоиграющий. Это его большое преимущество по сравнению с червем. Купил, и он себе лежит себе в холодильнике. Есть не просит еще одна ну, примерно такая же по размеру, как и предыдущая, небольшой пока краснопер клюет, но он нашу клюет. Я честно говоря уже так соскучился по такой рыбалке, что с берега на донке на спиннинге ловить как-то так, ну достаточно нудно как по мне. Конечно, когда клев идет, это хорошо, но а так вот, закинул и сидишь ждешь. А здесь эта игра поплавка все-таки она гораздо интереснее и веселее. Ну как для меня. Надеюсь, вы со мной согласны. Если нет, пишите в комментариях свое мнение. Не, ну это.. Это, конечно, смешной экземпляр. Ой, ребята, какой карась. Это просто. Главное, чтобы я его сейчас достал. Смотрите, какой лапать. Вот это да. Смотрите, какой красавец. Ребята, взял просто моментально. Смотрите, какой подошел. О, красота. Блин. Как долго я тебя ждал, как, я же просто соскучился за таким карасем, за такой рыбалкой, блин, это просто супер. А, красавчик, смотрите какой, красота, ну грамм 350-400. И взял же этот карась, самое интересное, что на опарыша, чистая парыш, не было червя просто моментально вообще супер конечно пытался завести под тросник ломанный, но я ему этого не дал ну вот я только что был адреналин конечно такой красавец вообще что самое интересное да все говорят что карась любит чеснок но на такую прикормку которая просто разить чесноком подошла и красноперка мне кажется, рыбе вообще абсолютно фиолетово. Главное, что есть муть, главное, что есть запах, она подходит. Потому что сегодня такой ветерок прохладный. Кстати, ребят, обязательно, если вы ходите на рыбалку, берите с собой средства от комаров. Комаров очень много. Это сейчас вот ветер. И, и сдувает как только ветер прекращается, все. Они просто вылетают, начинают есть. Да. Наверное, все-таки буду сейчас сниматься, идти на новое место. Эта карась вообще не клюет. А красноперка, блин, ну достала. Честно. Уже, не знаю, уже и баклевок поставил такой, который конкретно садит наживку на дно. Все равно со дна достает. Я не знаю, что делать. Он прям перед лодкой на открытом месте. Минут 20 вообще поклевок не было. Вот сейчас какие-то первые печки пошли. Глубина примерно метра, наверное, полтора, может даже чуть больше. Жабы, конечно, квакают просто пипец. Утомили уже, но ничего, это природа, это круто. Надеюсь, сейчас будет клевать карась, потому что только что видно стая подошла, потому что пузыри пошли. Значит, начинает копаться в месте, где я там закормил. Ох, ребята, вы посмотрите на эту красавицу. Вы посмотрите на эту красноперочку. Смотрите, какая красивая. Как плавники у нее на солнце играют, да? Вот, вот этот размер мне уже очень даже нравится. Смотрите, какая... Жабы, конечно, поют, <смех> а когда они уже успокоятся. Ну ничего, это тоже своеобразный кайф. Вот он, долгожданный карасик. Только выставил глубину, только нанизал червя и сразу моментально выложил. Все, буду и только теперь на червя. Смотрите, какой красивенький. Обидно, конечно, что червя обгрыз. Ну ничего. Я вчера накопал нормальный червей. Я думаю, сегодня на целую рыбалку хватит. Так. Все. А я уже, честно говоря, собирался опять место менять. Вот видите, как только забросы сразу поклевка была о вы, вы это видите <посмотрите>, посмотрите на это чудо как как он как он выдает иди сюда иди сюда Сейчас подниму его о какой красивый как он стартовал это же просто загляденье вот как и первый сегодняшний. я какой красавец. И захватил-то как. Не сошел бы сто процентов, Вообще супер. Вот мне рыбалка уже начинает нравиться. А -а -а, красота. Как я соскучился по такому карасю. Как я соскучился по такой рыбалке. Ребята, вы себе не представляете. Если у вас есть возможность выехать на водоем, выезжайте, получите море удовольствие. Это такой кайф. Вот когда борешься с такими экземплярами, когда удочка, у меня удочка достаточно такая легенькая, и поэтому каждый рывок такого карася чувствуется просто бомбезно. Поэтому все на рыбалку, ребят. Ну и, соответственно, кому нравится, не забываем ставить лайк, подписывайтесь на канал. Потому что хочется снимать еще больше видео, для вас видео снимать. Ну, опять, опять поклевка. Смотрите, смотрите, что творит. И опять. Вот в этот раз красноперкой. Причем хорошая красноперка. Я даже камеру не выключал. Сразу клюнула. Хорошо, хоть шервям не оставила. Ну, не всего, конечно, но оставила. Видно, как он играет. Он поднял, поднял. Это карась. Ах, ребята, такой обидный исход. Сейчас поправлю червя. Надо было дать ему все-таки чуть-чуть глубже заглотить его. Но если вам было видно, как он выложил. Как он его выложил. Просто классика. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, видно, не довзял. Потому что крючки острые, реально острые. Если карай захватывает уже полноценно его, то все, он уже не сходит. Сейчас попробую не выключать камеру, сразу же его доловить. Надеюсь, не испугался он. Если видно, если камера передала, там за поплавком только что пузыри пошли. То есть карась пошел. Видно, когда сорвался, видно, спугнуло немножко его. О, опять поплавок двигается. Что-то подошло. Вот и... это стартанул, ребята, это просто поплавок просто и пошел. Я даже видел, как он и шел. Я не, Я не знаю, как он так... Это просто, блин, мне жесть какая-то. Так, давай, давай мне еще тут свечки поделай. А -а -а -а. Вот это был старт. Ребята, посмотрите на это больно. Смотрите, какой кабан. Что значит? Достал, нового червячка насадил. Посвежее. И все. И сразу взял. Причем моментально практически была поклевка. Сейчас я сниму его с крючка, покажу вам его поближе. О, смотрите, какой красавец. Вот если брать на ладонь, вот какой. Класс. Рыбалочка, конечно, началась. И началась очень-очень интересная. Поэтому смотрим дальше. Кольский, зараза но ну, хорошо хоть сегодня тряпку с собой взял опять опять по моему поклевка идет да опять половок играет ну конечно он так стартанул это не красовая была поклевка это так поплывал пошел я только увидел его наверное он метр точно протянул сразу со старту вообще красота Вот он клевал реально, вот как карп любит. Взял и пошел. Вижу цель, вижу препятствий. еще одна, еще одна. Да, да, да, да, да, повел. Есть. Есть. Карась. Ну, давит, ребята, блин, караси такие тут, ну, ну, просто все красивые. Да, этот, конечно, поменьше. Ну, блин, как они сопротивляются. У меня вот полбланка удилища вот так просто гнется дугой. Вот, смотрите, какой тоже красавец, а. Рыбалка у меня просто, блин, я кайфую, я не знаю. У меня давно не было такого удовольствия от рыбалки. Фух, аж мурашки по коже, когда вот тянешь такую, такую рыбу, которая упирается. Которая такая красивая, мощная, сильная. Обалдеть просто. Ну, я не знаю, это бомба, а не рыбалка. Сейчас наживлю червячка. И опять. И опять. Хотим еще. Видно вам? Иди сюда. Вы видели это карандаша? А зато поклевка была просто дерзкая такая. Ну вот смотрите, вот как так можно червя сдернуть, чтобы он оказался аж на леске. Куда он его тянет, я не могу понять. Маленький дерзкий карасик. Но ну, мне, конечно, находится побольше, те, которые я до этого вытаскивал. С ними интереснее. А это, честно говоря, он так дернул, думал там, блин, кабан какой-то. Я ж резко подсек. Он аж вылетел из воды. Он пошел, пошел. Есть. Еще один карасик. Ну это получше уже, чем последний. Ну, стандартный, хороший, ладошечный карась. Взял по классике. Приподнял, повел. Все хорошо. Ладно. Ну съел червяток, съел уже. Все. Да, рыбалочка сегодня просто бомбезная. Вот подуть их. Я думаю сейчас замешать еще прикормки и закормиться. Ну, докормить, чтобы рыба опять вернулась. Теперь буду использовать вот такую. Та у меня закончилась, я ее уже все выкинул. Вот, вот такая бомба донная. тоже от фирмы Фанатик. Посмотрим, как это будет работать. Это, по идее, должна быть сладкая. Если это с запахом чеснока было, то это сладкая. Посмотрим, как будет именно на этот запах реагировать карась. И что я могу сказать? Запах у прикормки просто обалденный. Вот я не знаю, с чем его сравнить. Это либо как вот вафляртек пахнет. Я не знаю, как кофе с молоком. То есть запах настолько приятный, блин, вкусный. Просто пипец, я не знаю. Саму действительно хочется попробовать. Надеюсь, что рыба также отреагирует на него хорошо. Я уже закормился, немножко оставил для декорма. Посмотрим, как она будет себя вести с этой прикормкой. Вот такая красноперка. То есть рыба отозвалась на прикормку. Конечно, ждем карася. Ну, красноперка неплохая. такой хороший карасик у нас оба вот все таки прикормка начала работать смотрите какая красота а то на минут 10 на 15 ничего не клевала подсадила парыша червяку и взял вот такой красавец Смотрите, какой пучок сделал Красивый Чтоб карась снова брал Активно, жадно Но Все как я люблю Не знаю, получилось О, Опять, смотрите, повел, повел, повел. Ай-яй-яй-яй Какой досадный сход Блин, еще и запутался Ничего, сейчас распутаю И опять в бой Сейчас я все-таки его доловлю того, который сошел и который второй раз Не взял у меня Ну так, посмыкал-посмыкал, приподнял И отпустил Я насадил нового червя Он активный там еще и опарыш В общем, красота, сейчас ждем, когда он опять клюнет А он клюнет, никуда не денется Жабы опять завели свой хор Наконец-то, ребята Не знаю, сколько времени прошло может полчаса может минут 40 не клевало ни хрена но тут такой симпатичный карась видите поупирался ну карась берет я не знаю с чем это связано но как-то он перестал брать крайне неохотно берет даже вот сейчас он тоже потыкал помыкал попробовал этого червя выплюнул его потом опять взял я не знаю, может из-за того, что солнце зашло, из-за этого край стал хуже брать. Ну, в общем, непонятно мне пока что. Я докормил еще прикормкой, последними там немножко оставалось. Может это его активизировало, ну, в общем, посмотрим. Есть, есть, ребята, есть. Ох, как стартанул, ох, как стартанул. Я что, его за бок взял? Блин, ну, сейчас посмотрим. О, вам видно, как я его... По-моему, нет, за губу. За губу. Иди сюда. Еще один нервный красавец. Красиво. Стартовал, конечно, я не знаю, видно было или нет. Вот так вот водил туда-сюда. Хотел в камыш завести, не завел. Мы ему не дали. Вот такой красавец. Дело пошло. Рыбалка налаживается. Надо уже садок немножко приподнять, чтобы блин, вес уже значительный. Вот так вот. Ну что значит, да, свежий червь, рыба сразу взяла. Значит, надо чаще менять его. Если кто-то погрыз, то они уже неохотно его берут. А вот когда он свеженький и активный на крючке, рыба берет, будем делать выводы, значит. Так. Поехали. что-то есть ребят я даже камеру не выключал думал сейчас выключу все равно пока клевать не будет и смотрите даже не успела приманка на дно пуститься краснопер взял ее вот такой красивый такой пузатенький наверное корм вот смотрите какая красавица ну на сушку самое оно небольшой и тоже неохотно взял так, приподнял чуть и все ну, думаю, подсекну, думаю, ну, фихи его знаю Можете возьмут. Вот такой ладошечный карась. Сегодня определенно рыбалка хорошая. И погода мне нравится. Не жарко. Вот я с утра как был в кофте, я ее и не снимал. Мне вполне комфортно. И вам советую, ребята, выбирайтесь. Выбирайтесь, есть возможность. Выбирайтесь на водоем, по рыбачке. Это настолько успокаивает. Ну, такой своеобразный релакс. Я думаю, не мне вам рассказывать. Те, кто любит рыбалку, сами прекрасно это понимают. О, немножко глубину уменьшил, сантиметров, наверное, на 40. Ну, пошла такая красноперочка. Давайте попробуем ее половить пока. Карася нет. И вот надо выпрашивать, чтобы он взял. Попробуем красноперку. Тем более, если будет такая клевать, меня вполне это устраивает. Вот такой карасик клюнул. Честно говоря, поклевка была практически незаметная. Все, друзья. Моя рыбалка подошла к концу. Буду заканчивать. Аккумуляторы на камере разрядились. Рыба перестала практически клевать. Ну, в принципе, я наловил достаточно. И отличный карась был. Крупный, хороший карась. И неплохая красноперка, которую можно в принципе, оставить на засол. Свой лов сейчас я вам покажу. Сейчас хочу показать мой сегодняшний лов. Вот, смотрите. Вот такие караси-табаны. Все доставать не буду, потому что по всей лодке сейчас прыгать начнут. Вот такие. Есть, конечно, и помельче. Есть неплохой краснопер. Ну, думаю, килограмма Три с половиной здесь есть. На сегодня все. До встречи на следующей рыбалке. Пока. Ставим лайк. Подписываемся на канал.